Привет, друзья! Я Андрей. Я Женя. Мы решили выбраться из душного города и показать вам одно замечательное место, которое вы вряд ли забудете. Мы едем к Эльтону, крупнейшему соленому озеру Европы. Оно расположено в Волгоградской области, на севере Прикаспийской Низменности. Форма озера приближена к кругу, площадь составляет более 150 квадратных километров. В шести километрах от озера Эльтон расположен одноименный поселок. Эльтон. Что это означает? Ну, по одной из версий, из-за золотистого розоватого цвета воды местные жители назвали это место Алтен Нур, что означает золотое дно. В русском произношении получилось Эльтон. Скоро мы с тобой его увидим. Конечно, можно осмотреть достопримечательности озера Эльтон самостоятельно, но нам помогут специалисты Национального парка Эльтон. Самый главный враг диких животных и растений – это, к сожалению, человек. Поэтому для туристов были разработаны специальные маршруты. За 17 лет работы Природный парк Ильтонский посетило около 5000 человек. Здравствуйте. Здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, подробнее о маршрутах и экскурсиях каких-то. В природном парке Ильтонском разработано и действует 12 туристических маршрутов. Самый дальний маршрут – это Семеречи. Еще один маршрут, который я могу вам предложить – это край ветров и бесконечных просторов. Здесь вы можете увидеть три объекта – озеро Ильтон гора Улаган и минеральный источник. Скажите, пожалуйста, что нужно взять с собой на экскурсию? Если вы выезжаете на экскурсию на дальнее расстояние, 7-8 часов, конечно, вам необходимо с собой взять еду Ну и, естественно, головной убор и питьевую воду. Если вы выезжаете на более близкое расстояние, питьевой воды и головного убора будет достаточно. Мы решили оставить машину здесь, потому что дальше я вижу не дорогу, а направление в степи. Это так романтично, мне нравится. Природный парк Эльтонский – это особо охраняемая территория регионального значения. По понятным причинам непосредственно к озеру на машине подъехать нельзя. Продолжим наше путешествие вместе с сотрудником природного парка Эльтонский. Большое разнообразие растений и животных скрывается в оврагах. Туда мы и отправимся. Такие овраги называют балками или байраками, а леса, растущие на их склонах, – байрачными. Эту балку называют биологической. На ее склонах растут нетипичные для этих мест деревья и кустарники. А вот так выглядит балка сейчас. Это результат пожара, возникшего по вине человека. Вот так выглядела балка несколько лет назад. Именно такую картинку я видел в интернете. Но не все так плохо. Ученые говорят, что через несколько лет растительность балки восстановится. На склонах балки и самой биологической балки находили убежище редкие виды животных. Это кравчик, длинноногий. Также были гнезда орлов, которые пострадали после пала травы. Возможно, пал травы произошел по вине сенокосных бригад, которые косят траву. В Прелитонье встречается около 250 видов птиц и более 40 видов млекопитающих. Здесь живут 15 видов пресмыкающихся и земноводных около двух тысяч видов насекомых. Около 70 видов животных и растений занесены в Красные книги России и Волгоградской области. Посмотрите, как красиво цветут степные цветы. Это редкий цветок адонис. Ребят, как жаль, что камера не может передать запах, который сейчас стоит в степи. Здесь сильно пахнет полыньем. Кстати, в здесь около 15 видов, смотри, вон, вон, вон, смотри, это гнездо Степного Орла, очень редкая птица, носена в Красную Книгу России, гнездо состоит из любых материалов, может быть дерево, может быть пластик, может быть веревка, проволока, что угодно, интересно, правда? Среди красных книжных орлы. У нас три вида орлов. орел курганик, степной орел и могильник. Встречаются на территории Прелитонии, где мало отдыхающих, туристов и так далее. Озеро можно добраться на велосипеде. Или как мы, пешком. Само озеро, оно вообще как глубокое. Самого озера нет. Ее глубина сантиметров рапы, сверху 10, а так она плотный слой соли, можно сказать. А. Я узнал, что здесь содержание соли составляет больше, чем даже в Мертвом море, правда? Да, в летний период особенно, в июле августе. Угу. Может быть, даже больше. С начала 20 века в Альтоне работает курорт, где лечат грязью и минеральной водой. Эти странные сооружения остатки старой гряди-лечебницы. Но способ лечения грязью был известен еще раньше. Человек выкапывает ямку, обмазывается грязью и закапывается. Я тоже решил попробовать полечить ноги таким способом. Чувствую, как ко мне возвращаются силы. Вот что значит народная медицина. Не понимаю, как Андрей комысленно относится к лечениям грязями. Вот я в санатории под присмотром специалистов. Красота! Дальтон действительно необыкновенно живописный, он всегда разный. Бывает, все небо покрывается облаками и заходящее солнце своими лучами пробивается сквозь них. Случается, небо становится чистым, тогда трудно различить, где кончается горизонт и начинается озеро. Неподалеку есть пресный водоем, я решил поставить там палатку и встретить рассвет над Альтоном, как настоящий кочевник. Во времена Кочевников не было палаток. Давай, дерзай, я не рискну. Я вернусь в поселок, проведу этот вечер в комфортном санатории. Хорошего отдыха. Пока. Я поставил палатку прямо в степи. Самое главное – хорошо закрыть вход. Не хотелось бы утром проснуться с разными степными ящерицами, правда? Звезды здесь очень красивые, готова любоваться ими всю ночь. Я еще не уехала из Приэльтонья, но уже хочу сюда вернуться. Приезжайте, и вы обязательно увидите свой сказочный Эльтон. Без сомнения, он будет прекрасен.